я у Димаса чисто интерес, хочу узнать, что ты представляешь себя в бригге боксерском бригге против меня три по три. Новая школа против старой школы. Я новый Рэп играли за петлю <толкнула> ноги, <толкнула> Я ваш звук. Рэп Ой, бля, сейчас. Теперь серьезно, а давайте сделаем бой, рифмы и панчи, организуйте это, я готов, свяжитесь со мной, обсудим условия, сделаем это. Всем привет, это Ди, 5 октября я прилечу в Алмату и выступлю в клубе Гранд Опера Гол Клаб, со мной будут Канамар и Тракс, приходи, это будет самая горячая трэп куса этой осени. бля.